Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите LibriVax.org. Звукозапись сделана Ильей. Басня Эзопа. Перевод Льва Николаевича Толстого. Басня «Волк и кобыла». Хотелось волку подобраться к жеребенку. Он подошел к табуну и говорит «Что это у вас жеребенок один хромает? Или вы полечить не умеете?» У нас, волков, такое лекарство есть, что никогда хромоты не будет. Кобыла одна и говорит. А ты знаешь лечить? Как не знать? Так вот, полечи мне правую заднюю ногу. Что-то в копыте больно. Волк подошел к кобыле. И, как зашел к ней сзади, она ударила его задом и разбила ему все зубы. Конец басни волк и кобыла.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 Басня «Ворон и лисица» Ворон добыл мясо кусок и сел на дерево. Захотелось лисица мяса, Она подошла и говорит. «Эх, ворон, как посмотрю на тебя! По твоему росту до да красоте только бы тебе царем быть!» «И верно, был бы царем, если бы у тебя голос был!» Ворон разинул рот и заорал, что было мочи. Мясо упало. Лисица подхватила и говорит «Ах, ворон, коли бы еще у тебя и ум был, Быть бы тебе царем». Конец басни «Ворон и лисица». Басня 5. Из басни «Эзопа». Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox.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 Змеиный хвост заспорил со змеиной головой о том, кому же ходить впереди. Голова сказала, «Ты не можешь ходить спереди, у тебя нет глаз и ушей». Хвост сказал, «А зато вам не сила, я тебя двигаю. Если захочу, да обернусь вокруг дерева, ты с места не стронешься». Голова сказала, «Разойдемся». И хвост оторвался от головы и пополз вперед. Но только что он отполз от головы, попал в трещину и провалился. Конец басни «Голова и хвост змеи». Басня 7. Из басней Эзопа. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox.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 или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите librevax.org. Звукозапись сделана Ильей. Басни Эзопа. Перевод Льва Николаевича Толстого. Басня Камыш и маслина. Маслина и камыш заспорили о том, кто крепче и сильнее. Маслина посмеялась над камышом. За то, что он от всякого ветра гнется. Камыш молчал. Пришла буря. Камыш шатался, мотался, до земли сгибался, уцелел. Маслина напружилась сучьями против ветра и сломилась. Конец басни «Камыш и маслина». Басня 9. Из басни Эзопа.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 Звукозапись сделана Гузель Тухлатулиной. Басни из опа Перевод Льва Николаевича Толстого. Басня Курица и Ласточка. Курица нашла змеиные яйца и стала их высиживать. Ласточка увидала и говорит, «То-то глупая, ты их выведешь, а как вырастут, они тебя первую обидят». Конец басни Курица и Ласточка. Звукозапись сделана Гузель Тухватуллиной, Клинтон, Теннесси, США, сентябрь 4, 2008. Басня номер 12 из басни из Опа. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием.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 Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите librivox.org. Басни из опа Перевод Л.Н. Толстого. Басня Лев, Волк и Лисица. Старый больной лев лежал в пещере. Приходили все звери, проведовать царя, только лисица не бывал. Вот волк обрадовался случаю и стал Перед львом оговаривать лисицу. Она говорит, «Тебя ни во что не считает. Ни разу не сошла царя проведать». На эти слова и прибеги, лисица. Она услыхала, что волк говорит и думает, «Погоди же, волк, я тебя вымещу». Вот лев зарычал на лисицу, а она и говорит, «Не вели казнить, вели слово вымолвить». Я от того не бывала, что недосуг было, а недосуг было от того, что по всему свету бегала у лекарей для тебя лекарство спрашивала. Только теперь нашла, вот и прибежала. Левый говорит, какое лекарство? А вот такое, если живого волка обдерешь, да шкуру его тепленькую наденешь. Как растянул ли у волка, лисица засмеялась и говорит, так то брат. Господь не на зло, а на добро наводить надо. Конец басни ⁇ Лев, волк и лисица ⁇ Басня 14 из басни зуба. Эта звукозапись сделана для сайта Librivax. Все звукозаписи Librivax являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите LibreVox.org. Басня Зопа перевод Л.Н. Толстого, басня Лев и Меш. Лев спал. Мышь проезжала ему по телу. Он проснулся и поймал ее. Мышь стала просить, чтобы он пустел ее. Она сказала... «Если ты меня пустишь, и я тебе добро сделаю!» Лев созмеялся, что мышь обещает ему добро сделать, и пустил ее. Потом охотники поймали льва и привязали веревкой к дереву. Мышь услыхала львиный рев, привязала, перегрызла веревку и сказала, «Помнишь, ты смеялся?» Не думал, что бы я могла тебе добро сделать, а теперь, выйдешь. бывает я отмаши добро. Конец базни Лев и Миш. Звукозапись сделана Роберто Антонио Мунес Гомес, Торонто, Онтарио, Канада. Басня номер пятнадцать из басни из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 Медведь не хотел уступить, и лев не уступал. Они так долго бились, что ослабили оба и легли. Лиса увидала промежних мяс, подхватила его и убежала. Конец басни. Лев, медведь и лисица. Звукозапись сделана Гузель Тухватуллиной. Клинтон, Теннесси, Украина, 8 сентября 2008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 Чтобы досаду заглушить, она говорит Зелена еще. Конец басни, Лисица и Виноград. Звукозапись сделана Гузель Тухватуллиной. Клинтон, Теннесси, Юнайтед Стайс, Септем 8, 2008. Басня номер 18 из басни Изопа. опа. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox.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 Лягушка громко квакает и испугался. Он подумал, что большой зверь так громко кричит. Он подождал немного и видит, вышла лягушка из болота. Лев раздавил ее лапой и сказал, «Вперед, не рассмотревший, не буду пугаться». Конец басни «Лягушка и лев». Звукозапись сделана Гузель Тухватулиной. Клинтон, Теннесси, Юнайтед Стейтс.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 Муравей подполз к охотнику и укусил его за ногу. Охотник ухнул и уронил сеть. Голубка вспорхнула и улетела. Конец басни «Муравей и Голубка». Звукозапись сделала Гузель Тухватуллиной, Клинтон, Теннесси, Юнайтед Стейтс, Септембер 8, 2008.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 Звукозапись сделана Гузель Багудиновой. Басни Эзопа. Перевод Льва Николаевича Толстого. Басня «Осел в львиной шкуре». Осел надела львиную шкуру, и все думали — лев! Побежал народ и скотина. Подол ветер, шкура распахнулась, и стало видно осла. Сбежался народ, и сколотили осла. Конец басни «Осел в львиной шкуре». Звукозапись сделана Гузель Багаудиновой. Ульяновск, Россия, 20 января 2009 года. Басня номер 24 из басни Эзопа. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием.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 Возьмись меня хоть немного. Лошадь не послушалась. Осел упал от натуги и умер. Хозяин как наложил весь сосла на лошадь, Да еще и шкуру ослиную. Лошадь и взвыла. Ох, горе мне, бедный! Горюшка мне, несчастный! Не хотела я немножко ему подсобить. Теперь вот все тащу, да еще и шкуру. Конец басни «Осел» и «Лошадь». Звукозапись сделана Гузель Багаудиновой. Ульяновск, Россия. 20 января 2009 года. Басня номер 25 из басни «Эзопа». Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием.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 Звукозапись сделана Гузель Багаудиновой. Басни опа перевод Льва Николаевича Толстого. Басня «Пчелы и трутни». Как пришло лето, стали трутни ссориться с пчелами. Кому мед есть? Позвали пчелы на суд Осу. Осай говорит, «Мне вас рассудить сразу нельзя. Я еще не знаю, кто из вас мед делает. А разойдитесь вы в два пустые улья, в один пчелы». А в другой трутне. Вот через неделю я и увижу, кто больше и лучше меду наделает. Трутни стали спорить. Мы, говорят, не согласны. Ты нас сейчас рассуди. Асай говорит: Теперь я вас сейчас рассужу. Вы, трутни, не согласны от того, что меду делать не умеете, а только чужой жрать любите. Гоните их вон, пчелы. И пчелы побили всех трутней. Конец басни пчелы и трутни. Звукозапись сделана Гузель Багаудиновой. Ульяновск, Россия, 20 января 2009 года. Басня номер 27 из басни Эзопа. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием.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 была свадьба-то, а собака и говорит. Вот что, волк, коли другой раз застанешь меня сонную перед двором, не дожидайся больше свадьбы. Конец басни «Собака и волк». Звукозапись сделана Гузель гудиновой Ульяновск, Россия, 20 января 2009 года. Басня номер 29 из басни «Эзопа».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 Увидала она себя в воде и подумала, что там другая собака мясо несет. Она бросила свое мясо и кинулась отнимать у той собаки. Там и мяса и вовсе не было, а свое волною унесло. И осталась собака ни при чем. Конец басни «Собака и ее тень». Звукозапись сделана Гузель Баговудиновой. Ульяновск, Россия, 20 января 2009 года. Басни тридцать из басни Эзопа. Это звукозапись сделана для сайта LibriVax. Все звукозаписи LibriVox является общественным. Достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите LibriVox.org. Звукосопись сделана Мартин Силов. Басни Эзопа, перевод Эллен Толстого. Басни Собака, петух и лисица. Собака и петух пошли странствовать. Вечеру петух уснул на дереве, а собака пристроилась у того же дерева.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 «Отопред, тогда я сойду». Лисица стала искать дворника и забрехала. Собака живо вскочила и задушила лисицу. Конец басни «Собака, петух и лисица». Звукозапись сделана Мартин Силов. Басня 31 из басни Эзопа.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 Звукозапись сделана Гузель Басни Басня Изопа. Перевод Василия Алексеевича Алексеева. Басня. Бедняк. У бедняка была деревянная статуя Бога. «Сделай меня богатым!» — молился он ей. Но молитвы его оставались напрасны, и он сделался еще беднее. Зло взяло его. Схватил он башка за ногу и ударил о стенку головой. В дребезге разлетелась она из нее высыпалась горсть червонцев. Собрал их счастливец и говорит, «Низок же и глуп ты, по моему мнению. Почитал я тебя, ты не помог мне. Хлопнул об угол, послал великое счастье. Кто обращается с негодяем ласково, останется в убытке, а кто поступает с ним грубо, в барыше». Конец басни «Пятняк». Звукозапись сделана Гузель Багуддиновой. Ульяновск, Россия.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 Басни Эзопа. Перевод Василия Алексеевича Алексеева. Басня Бык и жаба. Бык пошел пить и раздавил детеныша жабы. Приходит на то место его мать, ее там не было, и спрашивает своих детей: Где ваш братишка? Он умер, матушка, говорят они. Сейчас приходил огромный зверь о четырех ногах и раздавил его. Надулась жаба, и спрашивает, что? Будет то зверь с меня величиной? Перестань, мама, — слышит она в ответ. Не сердись, скорее ты лопнешь, чем сравняешься с ним. Опасно слабому тягаться сильным. Конец басни «Бык и жаба». Звукозапись сделана Гузель Багауддиновой. Ульяновск, Россия, 20 января 2009 года.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 Удалось ворону раздобыться куском сыру. Взлетел он на дерево, уселся там и попался на глаза лисице. Задумала она перехитрить ворона и говорит. — Что за статный молодец ты, ворон, и цвета твоих перьев самый царственный? Будь только у тебя голос, быть тебе владыкой всех пернатых. Так говорила плутовка. Попался ворон на удочку. Решился он доказать что у него есть голос, каркнул во все воронье горло, да и выронил сыр. Подняла лисица свою добычу и говорит, «Голос, ворон, у тебя есть, а у Мата не бывало. Не верь врагам, проку не выйдет». Конец басни «Ворон и лисица». Звукозапись сделана Гузель Багудиновой, Ульяновск, Россия, 20 января 2009 года.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 Перерыли весь виноградник. Клад они, правда, не нашли, Зато хорошо вскопанная почва Дала сбор винограда обильнее прежнего. Истинное сокровище для людей — Это умение трудиться. Конец басни «Крестьянин и его сыновья». Звукозапись сделана Гузель Магудиновой. Ульяновск, Россия, 20 января 2009 года. Конец басни Изопа. Перевод Льва Николаевича Толстого и Василия Алексеевича Алексеева.